Сейчас среди молодежи, да и не только, распространенная мечта стать миллионером. Кто-то визуализирует счет с единицей шестью нулями, кто-то пишет цели, формулируя их четко по смарт, а некоторые просто мечтают. У меня для вас две новости, одна хорошая, а другая не очень. И начну я с плохой новости. Все вышеперечисленные способы не работают. Как бы усердно ты ни визуализировал. Сколько бы бокалов шампанского с пеплом от салфетки с написанным заветным желанием ты не выпил, твоя мечта не станет ближе. А вторая новость хорошая. Стать миллионером – это реально. Причем величина дохода здесь играет роль только в скорости достижения своей мечты. Досмотри этот ролик до конца и ты узнаешь, как можно стать миллионером, зарабатывая всего 25 тысяч рублей месяц. Итак, первое, с чего надо начать, ты должен принять и понять главную истину. Стать миллионером или просто богатым человеком можно только при одном обязательном условии – надо тратить меньше, чем ты зарабатываешь. В этот момент обычно сразу начинаю слышать первые возражения скептиков – я не могу копить, я всегда трачу абсолютно все, у меня не получится. Тратишь все? Окей, и продолжай тратить. Давай использовать твою слабую сторону ее сильной стороной. Ты будешь жить на 90% от своего дохода. Раньше ты жил на 100, а теперь на 90, потому что 10% будешь сразу переводить, как взнос на миллион. Те, кто пробовал этот способ, крайне удивлены. У них получается жить, не теряя уровня жизни, на 90% от дохода. Этой суммы вполне достаточно. А для особо неорганизованных можно использовать следующую уловку. Представь, что ты платишь кредит, что каждый месяц, получая доход, ты должен заплатить 10% как взнос по кредиту. Например, у тебя ипотека, и ты должен обязательно внести этот платеж, иначе у тебя заберут квартиру. На самом деле так оно и есть, если ты не сделаешь этот расход в 10% и не отложишь их на депозит, то ты сам у себя украдешь миллион. Итак, формула «Как стать миллионером». Первый шаг – открываешь депозитный счет, на который ты сможешь без лишних движений и без лишних трудозатрат сразу же переводить 10% от своего дохода. Этот депозит удобно открыть в том же банке, в котором у тебя находится карта, на которую ты получаешь доход. Так, чтобы, услышав сигнал сообщения о том, что на карту поступил доход, ты сразу мог сделать нехитрые движения и перевести 10% с этой карты на свой депозит. Второй шаг. Ты даешь себе твердое обещание, что каждый твой доход будет сопровождаться действием переводом 10% от твоего дохода на депозитный счет. И третий шаг. Честно и без исключений выполнять свое обещание. Таким образом, ты дойдешь до своего миллиона. А теперь давай посчитаем, через какой срок ты, выполняя все эти действия, станешь миллионером. Для расчета мы берем ставку по депозитному счету 4% годовых. Если ты зарабатываешь 25 тысяч рублей в месяц, то станешь миллионером через 21 год и 2 месяца. Если твой доход 30 тысяч рублей в месяц, то через 18 лет и 8 месяцев. Если 40, то 15 лет и 2 месяца. А если твой доход 50 тысяч, то путь к миллиону займет уже 12 лет и 9 месяцев. А вот при доходе 70 тысяч рублей в месяц ты станешь миллионером через 9 лет и 9 месяцев. Все эти расчеты ты сможешь произвести сам в таблице, которую я оставлю под этим видеороликом. И тут время для новой порции скептиса. Это долго! Да, согласна. Это не мгновенное обогащение, о котором мечтают многие. Но это реальная возможность стать миллионером. А повлиять на скорость твоего пути к миллиону ты можешь сам все в твоих руках. Как? Я тебе сейчас расскажу. Есть несколько способов. Способ первый. Откладывать не 10% от дохода, а 15%. Так при доходе 30 тысяч рублей в месяц Откладывая 15% ты станешь миллионером на 5 лет быстрее. Позов второй. Класть деньги не на депозит, а создать консервативный инвестиционный портфель. Средняя доходность такого портфеля составляет 10% годовых. Так при доходе 30 тысяч рублей в месяц ты сможешь стать миллионером за 13 лет. И 4 месяца вместо 18 лет и 8 месяцев а если одновременно использовать и первый способ и второй то есть откладывать по 15 процентов под 10 процентов годовых то путь к миллиону займет всего 10 с половиной лет что на 8 лет быстрее но есть и третий способ он предполагает увеличение активного дохода при сохранении текущего уровня расходов Предположим, ты будешь работать над увеличением своего активного дохода, увеличивая его на 10% каждый год, при этом сохраняя свои расходы на прежнем уровне. Так, при доходе 30 тысяч рублей в месяц, первый год ты будешь откладывать 10%, то есть будешь жить на 27 тысяч рублей в месяц. В следующем году ты увеличишь свой доход и будешь зарабатывать уже 33 тысячи рублей в месяц. Но при этом тратить будешь по-прежнему 27 тысяч рублей в месяц. Итак, из года в год. Таким образом, ты станешь миллионером за 7 лет. А если будешь увеличивать свой активный доход быстрее, то, конечно же, и миллионером ты станешь намного быстрее. Итак, что я хочу донести до тебя в этом видеоролике. Во-первых, стать миллионером реально каждому. Это не миф. Во-вторых, легких путей не бывает. Легкие пути – это русские народные сказки, а за каждой реальной победой стоит упорный труд. Актер, который за ночь становится знаменитым, годами упорно работал над своим образом, зубрил тонны текстов и выматывался в очередях в сотни кастингов. Олимпийский чемпион за несколько минут овации за свою победу годами живет в залах, упорно тренируясь, сидит на специальной диете и получает десятки травм. Предприниматель, который вдруг неожиданно появляется в списке Forbes, имеет за своими плечами историю полную банкротств, лишений, бессонных ночей. Ни одна реальная победа не дается просто так. За каждой реальной победой стоит упорный труд. Поэтому, если ты хочешь стать миллионером, открывай депозитный счет и откладывай по 10% от своего дохода. А если ты хочешь стать миллионером быстрее, то повышай уровень своей финансовой грамотности. Учись строить семейный бюджет, строить финансовый план, инвестировать. Узнавай, как правильно сохранить заработанное и как повышать свой активный доход. Верь в себя, и у тебя все получится.